В данной видеоинструкции рассмотрим подготовку и добавление фотографии, подписи и печати с расшифровкой. Печать шаблоном возможна из справочника организации. Переходим в раздел «Нормативно-справочная информация», «Организационная структура», «Организации». В форме списка нажимаем кнопку «Печать», «Шаблон подписи и печати» с расшифровкой ТМГУ. В сформированной печатной форме нажимаем кнопку «Печать». Далее необходимо поставить печать, подпись и указать расшифровку подписи. А Затем следует отсканировать подготовленный шаблон. После открываем отсканированный файл. Теперь необходимо аккуратно вырезать самую удачную печать с подписью, без черной рамки. Для этого можно воспользоваться специальными графическими программами. В данном видео вырежем фрагмент шаблона с помощью программы «Ножницы». Теперь подготовленный файл нужно добавить в справочник «Сотрудники». Переходим в раздел «Нормативно-справочная информация» «Организационная структура» «Сотрудники». В списке находим сотрудника, которому нужно приложить отсканированный файл. Проверяем, что у сотрудника указан рабочий телефон. В формате «Код страны», «Код города». Номер. Сохраняем введенные данные, нажав на кнопку с изображением дискеты. Далее переходим в раздел «Фотографии, подписи и печати Тюмгу». Нажимаем кнопку «Создать». В открывшейся форме нажимаем кнопку «Выбрать подпись и печать». Откроется стандартная форма добавления файла. Указываем путь к подготовленному файлу и нажимаем кнопку «Записать» и «Закрыть». Фотография печати и подписи с расшифровкой загружена в 1СБГУ. Обратите внимание, печать с подписью и расшифровкой будет вводиться в тех документах, дата которых попадает в период, указанный при добавлении фотографии, печати и подписи.